Банде Гуру Падот Дандам, Бхакто Виндо Прабхум Банде Нитам, Нандо Саходитам, Си Нандо Нандо Нанг Банди патитаананг пабуне бхавишнави бью наму намах мукан каротивача лангпангун лангхет грим яткипатаманг ванди парамет нандамаду бринда Нарайана Намаскрито Наранчаива Нараттамам Девиңсварасватиң вясам татхо-йо-мудирай Саңкирта-не-кісно-катхо-падеше Гаурия-патрасо-прақаса-не-ча Садануракта-гуру-хакти-йокта- дхьям сада при вавакнам абиштудухм, те тааспадам сива вирачанутам сараньям, вита ти хм пунотавал вавади бутам, банде махапурусате чаруна арвиндам, ятпадапалла Сарадикам и када кивам крош. Шри Кришна Читанна Прабху Нита Нанда. Шиаддхитагада Дхарасивасади Гаура Бхактабинд. Кришна Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам, Рам, Хари, Хари. Азан улам бито фузау бодато. Шанкитаной капитару камала ятахшо. Вишам вару дижавару жугадхармупалу. Бандеягат прия кару, кару на бхаттару, Хари-Кишна, Кришна, нама миганге тавападипанкаджам сурасуройрбандито дипарупам муктин Гори Нирантара Вигуши Хиттоба Мавхагам Нарайоно Прия Манагамада Пахарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Хари Хари. Vaiṣṇava nāṁ yathāsambhu pūra бхакти сидханта сарасвати гасвами такур парамахамса гуру сказал. Ложный саду должен быть разоблачен. Sadhu, Немедленно. Его разоблачение и есть Харибаджан. Хари Это не стремление yeah. выискивать no. недостатки. Те, кто не почитают гуру и ващнабов, занимаются выискиванием недостатков. Но, как сказал Бхагдисидханта Сарасвати Такуропрабхупад, как осознать, как понять, кто есть подлинный саду, а кто нет? Весь мир страдает от непонимания этого в наши дни. Первый совет, который если дает нам Прабхупад, если вы на 100% искренни, у вас нет лицемерия в сердце, вы полностью предались лотосным стопам Баларама и просите его, о руководстве, спрашивать, выйти его, где я могу отыскать парамахамса саду. В таком случае Баларамджи, Маха, Баладавджи Махараджи обязан указать мне путь, обязан привести меня к саду. Я молился Бхагавану, пожалуйста, помоги мне, где мне найти саду, то есть, если я так молюсь, где мне найти саду, который спасет меня? Баладжи Махараджи обязательно поможет. Но для этого необходимо быть полностью искренним. Если вы по-настоящему искренне взываете к Балараму, сто процентов он услышит вашу просьбу. И в таком случае поможет. Но если искренности нет, нет любви к Гуру Вайшнавам. Прабхупаду задали вопрос, как развить бхакти. В ответ Прабхупад сказал, какой смысл задуматься о таком вопросе, когда нет почтения к Вашнавам. Если нет даже начального бхакти, какой смысл думать о его развитии? Итак, Прабхупат говорит, что чистый преданный всегда занят Харибаджаном. Все, что бы он ни делал, куда бы он ни шел, все это ради Харибаджана. В то время как все, что бы я ни делал, не относится к Харибаджану. Итак, подлинный преданный всегда занят служением Шри Хари, Харисевой. Понять таттва-сидханту Шанкар-бхагавана очень сложно. Мы видим, что весь мир поклоняется саду, предлагает поклоны, надевает на них гирлянды, но не понимает, что, вероятнее всего, такие саду хотят лишь известности. И тем самым они обмануты. Но такие саду, как Гауруки Шардас Бабджи, Махарадж, не были популярны среди людей, и мало кто приходил к ним. Но мы, люди, не понимаем, что Гауранга Махапрабху, сам Гауранга Махапрабу выражает почтение и любовь к Шардасбабджи Махараджу. Прабхупад говорит, что если мы обсуждаем Гуру татву и Вайшнава татву постоянно, те, кто слушают нас со временем, начнут понимать, понимать кто такой Вайшнав. Но проблема в том, что когда, говорит, когда мы говорим о Ваишнава-татве, на основании этого видно все наши недостатки, где мы не следуем ей. И поэтому сейчас говорить о Ваишнава-татве не популярно. Это формула из Бхагаватам, Как осознать, как распознать Маха Бхагавата Вайшнава. Вайшнав никогда не ищет Пратиштхи. Ему плевать на нее. Если вы Но мы думаем, что если Вашнав говорит строго, значит, он таковым не является. Но суть в том, что Саду стремится показать нам истину. Он сам полностью установился в ней, он живет в истине. Поэтому он стремится донести ее до нас. И если я не установился в истине, у меня нет права говорить о ней. Если я сам не следую, я не могу, не могу давать наставления, не могу говорить о абсолютной ситханте. Итак, эта Шлока гласит, что тот, кто видит повсюду своего Штадева, Сарвабхут, он не делит жив на друзей и врагов и никому не испытывает вражду. Мы хотим совершать бхагавата Абхаджан. И как я уже сказал, первый признак Бхагавата Баджана заключается в этих словах. Бхагавата Дхарма возможно лишь для тех, кто является нермацарой. Кого... Для того, у кого нет зависти. Будь у меня сердце полно зависти, я бы не имел права сидеть на вьясасане. Джива Гасвами Патт пишет, нельзя позволять ложному саду занимать Вьясану, поскольку она предназначена лишь для чистого преданного. Для маха бхагавата Вайшнава. Ведь только тот, кто является Бхагаватой, может говорить Бхагаватам. Говорить о Бхагаватам. Лишь, Маха Бхагават Бхагават может, лишь Бхакта Бхагават, Бхагават может говорить Бхагават, о, Бхагават, о Грандха Бхагаватам. Говорить Грандха Бхагаватам. Обычные люди, другие, это маловероятно, они могут рассказывать замечательные лекции, они, возможно, очень умные, но их Харикатха не достигнет наших сердец. И нам неинтересны лекции. Точно так же, как они неинтересны Шанкар-бхагавану. Итак, тот, кто видит повсюду и в каждом Бхагавана присутствие Господа. Может, совершать подлинный Бхагаватабхаджан. Я не имею права говорить ложь. Правопад говорит, что тот, кто не следует мирской правде, как может устанавливать истину трансцендентную? Когда человек врет даже на мирском плане, для того, чтобы защитить себя, в глазах публики, так как же такой человек может говорить об абсолютной истине? Это не какая-то дешевка. Когда прохупади говорили, что «Но если кто-нибудь нападет на меня за то, что я Говорю абсолютную истину. Прабхупад отвечал, весь мир может отвернуться от меня или восстать против меня, пока я нахожусь под зонтом лотосных стоп моего Гуру и я не боюсь. Я буду продолжать говорить об абсолютной истине и не изменю ни слова. На день явления Двайта Ачарьи, я говорил на Бенгале, что в Богот Маха Пуране сказано о проповеди следующей. Брамаджи говорит народе. все шастры, все шастры, вы можете Упанишады, Бхагаватам, Пураны. Содержит о себе повествование о двух возвышенных личностях, о Шанкар-бхагаване и Нараджи. Повсюду, абсолютно во всех шастрах ä, говорится «нарду-вача, То есть Шанкар-бхагаван сказал, Нарада сказал. Поскольку они взяли на себя ответственность за проповедь Бхагаватам, Бхагавата Дхармы, проповеди нам глупцам этого мира. Сын мой, Бхагаватам рассказал сам Бхагаван Кришна. Он поведал его Брамаджи. Все вы знаете и Чатуршлоги. <реклама> А уже Брама передал Четрушлоке Нараде, а Нарада в Ясадеве. Такова Бхагават Парампара, мантра Парампара. Брахма дал следующее наставление Нарда Махараджа, «Сын мой, ты должен широко проповедовать Бхагаватам». Читуршлоки — это семя всего Бхагаватам. Его можно сравнить с маленьким семечком. Все мы знаем теорию прич прич причины и следствия. Из маленького семечка может вырасти огромнейшее дерево. Итак, Бхагаван поведал Бхагаватам Брамаджи, Брамаджи Наради, а Нарада Весадеве. Бхагаван является бипути. И проповедовать необходимо Бхагавата таким образом, чтобы люди не входили в заблуждение, говорил Брама Джанаради. Ты должен говорить так, чтобы избежать недопонимания со стороны людей. Будь осторожен, будь внимателен, не обманывай людей рассказывая Бхагаватам. Как мы знаем, Горанга Махапрабху точно так же проповедовал Бхагаватам. Так совершенно неправильно обманывать людей, предоставляя им неподлинный Бхагаватам, неподлинные знания Шримад Бхагаватам. Проповедовать необходимо так, говорил Брамаджи, чтобы люди могли обрести Наштика бхакти Если ты обманешь их, если ты делаешь так, что они встанут на, не на подлинный путь, ты получишь наказание, серьезное наказание. Но встает вопрос, кто готов говорить Because о Бхакти. Ведь если в собственной жизни не применить Бхакти, ведь если я не могу следовать такому бхакти, я не имею права говорить об этом, я не буду говорить о нем. Найчтика Бхакти означает шуда Бхакти, чистое, преданное служение, абсолютное Бхакти. Акинчана Бхакти. Мы в действительности находимся в замешательстве по поводу поведения Шанкар Бхагавана. Порой в шастрах он написан как «великий преданный». И даже не просто великий преданный. Дается следующее описание. Среди ганги, а среди рек, священных рек, ганга занимает выдающееся положение. Емуна не берется в расчет, поскольку она занимает сокровенное особое положение. Но ганга среди всех священных рек провозглашается высшей. А Бхагавана Чута, то есть и Бхагавана Чута также провозглашается высшим среди всех. А Вайшнава Нам Шамбо Шанкар Бхагаван превосходит всех в своей преданности. Его неправильно сравнивать с Гопи, не, то есть иметь в виду, что Шанкар превосходит всех преданных. Конечно же, неправильно сравнивать Шанкар Бхагавана с Гопи или с Радхарани, но речь идет о... То есть Гопи и Радхарани занимают особое положение, и они не берутся в расчет этого сравнения. Но среди всех преданных, среди вайшнавов Шанкар Бхагаван высший. Точно так же, как среди всех Пуран, Шримад Бхагавата Махапурана является высшей. Это провозгласил и Махапрабху. И это все это вводит нас в заблуждение, да? Шанкар Бхагаван провозглашается высшим среди вайшнавов. Тем не менее мы знаем несколько свидетельств из его жизни, которые вводят нас в замешательство. Почему Шанкар Бхагаван сражался с Кришной? Порой мы видим, что он выступает против Кришны. Ведь он великий вайшнав, как он может делать подобное? В читание Бхагавате и Читание Чаритамрите говорится, что Адвайта Гасай является сад и он призвал Махапрабу в этот мир. На его зов пришел Бхагаван. Все знают этот факт, но Но почему же тогда Адвайта Гасай впоследствии говорит, что если это мой Господь, я его сейчас проверю. Когда Махапрабху явился в этом мире, Адвайта Гасай ни с того ни с сего начал танцевать. Он не знал о происшедшем, но с внешней точки зрения. Он начал танцевать, и его спрашивали, в чем дело. Но встает вопрос, почему же он сам призвал Верховного Господа, так почему же он выражает сомнение, что это сам Верховный Господь пришел? сказал, если он мой Верховный, если он мой Господь, он меня позовет. Если он мой Господь, он покажет свою форму вишварупы, свою форму величия. Все это вводит нас в замешательство, и будет у нас много сомнений. Но в действительности такие сомнения, сомнения, которые выражает Адвайта Гасай, это делается лишь ради нас, обусловленных душ. Обусловленные души по своей природе полны сомнений и подозрений. Адвад Гасай знал, что у людей возникнут подобные вопросы, и поэтому он на собственном примере проявил эти сомнения и установил истину. Другой пример. Парикшит Махарадж, в Бхагаватам сказано, что он Маха Бхагавата. Соответственно, он не какой-то глупец, он осознавал все. Так почему же он задавал такие простые, такие, казалось бы, наивные вопросы Шукадева Госвами? Но ведь если бы он не задавал их, мы не получили бы ответы на них от Парикшит Махараджа. А если бы мы их не получили, то мы были бы полны сомнений. Господь с вами говорит, о Раджан, кто находится в сердцах гопи? Находится Господь, Господь повсюду. Даже в пылинках. И на вопрос Парикшат Махараджа, почему гопи позволяют себе встречаться с Кришной. Парикшат Махарадж объяснил, что Кришна изначальный муж всех живых существ. Бхагаван присутствует в сердце каждого живого существа. Нет в этом мире места, где бы он не присутствовал. И он находится. и он находится в сердце. То есть в действительности настоящим мужем может быть только Кришна. Соответственно, он является вселенским мужем, мужем каждого. Так вот, если руководствоваться этим фактом, то, что неправильного в поведении гопи? Ведь Кришна находится повсюду. Что такого, что они встречаются с Ним наедине? Более того, Кришна является верховным наслаждающимся, поскольку Он не привязан ни к чему. Он обладает абсолютным Отречением. Таким образом, Парикшит Махарадж выражает сомнение и задает такой вопрос, почему Кришна занимается такими нечестивыми, почему поведение Кришны так вне несоответствии с общепринятым поведением. И ради нашего блага Шукадев дает, дал такой ответ. Итак, в той же самой главе говорится и о Шанкар-бхагаване. Это последняя глава Шримад-бхагаватам, 39 е где Упомянута эта шлока, где произносится эта шлока. Если же вы будете... Имитировать лилы Кришны. С вашей жизнью будет покончено. Все, все будет разрушено. Даже психически, ментально, даже в, уме нельзя, даже в уме нельзя пытаться имитировать игры Кришны, подражать Кришне. Тот, кто делает это, разрушает самого себя. когда это можно сравнить э, с тем, как Шанкар Бхагаван выпил яд Халахал. Это самый ядовитый яд, какой только может быть. И Шанкар Бхагаван выпил его весь до дна во время пахтания океана. Прежде чем выражать какие-то сомнения насчет Шанкар-бхагавана, необходимо взять во внимание все его деяния, всю его славу. На горе Пурниму мы будем говорить о сокровенных моментах И благодаря этому сможем понять милость Гауранги Махапрабху. Итак, Шанкар Бхагаван выпил яд, капля с его ладоней стекла и упала на землю. И эта самая капля была разделена между всеми змеями этого мира, между миллионами змей. И это дает нам возможность Понять славу Шанкар Бхагавана. Когда из пахтания океана возник этот яд, весь мир был встревожен, обеспокоен. Что делать с этим ядом? Он может убить весь мир. Шанкар Бхагаван, как отец Парвати, как мать, заботится обо всем этом мире. В Шастрах говорится, что он готов оказать противостояние каждому, кто восстанет против Кришны. Он заботится обо всех дживах. Дживы плачут, спаси нас, спаси нас. И что же делать? Шанкар Бхагаван обращается к Парватима. Деви, мои дети плачут. Что же делать, если я не спасу их, как, как им выжить? Позволь мне, чтобы я спас их от этого яда. И Парвати позволила, потому что она хорошо понимала его. Она понимала, насколько могущественен ее муж. Итак, Шанкар Бхагаван выпил абсолютно весь яд. Кто может сравниться с ним в этом? Кто бы смог сделать подобное? Это не единственный случай. Кто мог бы выдержать поток Ганги, когда она не сходит с небес на землю? Она сама, Ганга же говорит, что кто может вынести мой напор. Как я как только спущусь на землю, я сразу уйду под нее, под землю. Но Шанкар-бхагаван сказал, Пусть, спускайся, спускайся, я поддержу тебя. Итак, Шанкар-бхагаван сел так, что Ганга спустилась прямо на его голову, макушку его головы. И уже с нее она спустилась на землю. Итак, Шанкар Бхагаван выпил яд ради нас. Несмотря на все это, у нас есть все возможности неправильно понять Шанкар-бхагавана. То есть у нас есть, мы можем легко неправильно понять Шанкар-бхагавана. В нем очень сложно увидеть Парамахамса Вашналу, ведь он живет, в местах крематориев, он умощает свое тело пеплом от сожженных тел, и со внешней точки зрения он не поддерживает чистоту. А материалисты воспринимают Шибджи как своего лидера. Они пьют вино и курят ганджу. И поклоняются Шивджи. Они считают, что такой образ жизни самый лучший. Такое можно, можно увидеть, подобное, как... Я много раз посещал Гималай, и я просил благословения у Вайшнавов, у Щелбакова-Тиртхи Махараджа, у Гуру Махараджа. Возможно, 18-20 лет назад, и последний раз я посещал Гималая. Однажды я отправился туда, а однажды там, в Гималаях, я искал, где остановиться на ночь. И я искал, и в конце концов мне человек подсказал, ты можешь переночевать там. Я зашел в помещение и увидел, что... я думал, там какой-то храм, но когда я зашел внутрь, я увидел, что там много саду, сидят и курят, и веселятся. Они подумали, что я один из них, и весело стали звать меня к себе. Сейчас в нашем обществе подобного рода саду очень востребованы, ценятся. те, кто курят ганджу, те, кто пьют вино. Итак, Шанкар, у Шанкар-Бхагавана есть два рода поведения. Первое. При помощи первого он обманывает глупцов, Ганжей вином и так далее. А вторая, вторую его а, поведение, вторая его сварупа, в, вайшнава сварупа. Я много раз говорил, что порой очень сложно узнать а в отхода распознать а в отходе а распознать чистого преданного его одежда может быть грязная у него может не быть тилоки. можно пренебрегать таким человеком как вам он был в одной, носил одну крупину И взглянув на него, едва ли можно было понять, что он Парамахамса. Поведение, речь, порой их речь, их поведение порой полностью противоположно поведению вашнава. И точно так же действует Шанкар-бхагаван. Он специально, умышленно ведет себя противоположным ващнаву образом, для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто неискренен. Правахопад говорил, очень просто одеться, Носить вайшнавские одежды. Можно ставить тилоки, запомнить какие-то шлоки. Но в, в подлинном смысле стать вайшнавом очень сложно. Очень легко носить одежды вайшнава. Но крайне сложно стать подлинным вайшнавом. Любой может одеться как вайшнав и сладко говорить. Так что никто не сможет распознать. Шанкар-Бхагаван. Однажды Кришна дал наставление Шанкар-Бхагавану. Он сказал, ты должен скрывать меня и Бхакти. «Бхакти мне век кали». Конечно же, Бхагаван не стал... Прабхупат, когда у него было какое-то... Сокровенное служение, Он давал его определенным личностям, естественно. Он не давал его, кому попало. И точно так же Господь дал особое наставление Шанкара Бхагавану. В Кали ты должен отвести от меня демонов, ракшасов и демонов. Я хочу сохранить. Моё Шуда-Бхакти. Я не хочу давать его им, поскольку Бхакти это мое единственное богатство. Единственное богатство. Деньги это не богатство. Деньги невозможно назвать чем-то ценным. Без премы я нищий. У меня нет ничего. Бхагаван. «Сделай меня своим слугом и плати мне премой». Махапрабху много раз бросался в Гангу в отчаянии. «У меня нет премы, я хочу умереть». «Даруй мне прему, как зарплату». «Плати мне премой». Итак, хоть с внешней точки зрения не так просто это понять, но Шивджи Шанкара Бхагаван, великий, величайший Вайшнав. Такое отречение и такое, такая преданность, присущая лишь ему, нет подобного ему, но отречение его — Подлин... не ложная, а подлинная. Все, принадлеж... Все, что у него есть ценного, он предлагает, тут же предлагает Господу. Он не принимает хороших цветов. Он не носит прекрасных одежд, он, все это он отдает Бхагавану. Ни гирлянд, ни сладостей, ничего он не принимает. В Таракешваре, где Шивджи вернулся, явился Бхактивина Такуру. Если вы туда отправитесь, вы увидите, что Шанкар Бхагаван не принимает пищу солью. Он не принимает соль, даже соль, отказался даже от соли. То есть божеству там поклоняется без соли. Имеется в виду, что все ценное, все лучшее, он отдает Кришне, Господу. Шанкар Бхагаван сказал, там, где-то no в джунглях растет... Цветок like под названием дутра, это считается самым низкосортным цветком. Никто не хочет даже прикасаться к нему. Но Шанкар Бхагаван говорит, что если хотите мне что-то предложить, хотите как-то поклониться мне, что-то преподнести, тогда принесите мне этот цветок. Помимо всего, Шанкар Бхагаван совершает аскезы ради благополучия всего мира. Он постоянно находится в состоянии с полузакрытыми глазами, поскольку он совершенно, ему совершенно неинтересно, что происходит в этом мире. Он постоянно сосредоточен на лотосных стопах Господа Кришны. Он его взгляд зафиксирован, он всегда хочет видеть их перед собой. Бхагаванщий Кришна, uh, I mean, в какой бы форме он ни приходил в этот мир, выражал почтение Шанкара Бхагавану. Он приходил как Рамачандра, как Гауранга, Махапрабху. Когда Рамачандра начал строительство моста на Ланку, прежде всего он поклонялся Шантра бхагавану в Рамешварам. А, то есть Рами, Рамешварам. Кто-то переводит эти, это название как, что Шибджи является Ишварой Рамы, то есть тем, кому поклоняется Рамачандра, господином Рамачандры. Но это неправильная сидханта, полностью противоположная истине. Истина заключается в том, что Рамачандра, Рам, является господином Шивджи. Когда Чайтани Махапрабху отправлялся, yeah, посещал Варанаси, он ежедневно получал даршан Шанкар-бхагаваном. Ни единого дня он не пропускал посещение храма Вишванатха. Он приходил, возливал воду. Для чего же он делал это? Есть в этом причина. Он делал это для того, чтобы показать нам пример, что мы должны поклоняться Шанкар-Бхагавану, чтобы обрести бхактия. Но многие многие сейчас в замешательстве по поводу этого. Ведь я, они думают... Ко мне сейчас и подходят и говорят, что... Махараш, если поклоняться Шанкар-Бхагавану, можно пасть в Бхагава, там есть свидетельство этому. Я... И действительно, там нечто подобное говорится в... Я якобы что-то подобное говорится в там в течение Яги-Дакши. Как это все разъяснить, прояснить? Шанкар-Бхагаван никому не завидовал. Но Дакша, тем не менее, несмотря на все качества Шанкар-Бхагавана, Оскорбил его в присутствии тысячи, тысячи риши, муни, тысячи людей. Он оскорбил Шанкара-бхагавана. Наговорил ему кучу покостей сказал, «Он грязный, он не следует никаким правилам предписаниям, которым должны следовать саду и гуру». Посмотрите, какое высокомерие. только живет в местах сожжения трупов в крематориях грязный я совершил огромную ошибку что выполнил наставление брама и то есть что отдал свою дочь в жены этой личности этому человеку но я сделал это лишь по наставлению Брамы. Я был вынужден послушаться его. Но посмотрите, каково его видение. Это подо... взгляд, его взгляд подобен обезьянему. Подобен видению обезьяны. Посмотрите, я вошел в собрание, и он даже не посчитал нужным встать с моим приходом, сказал Дакша Ашевджи. Он даже никакого почтения мне не вырастет, не, не, не выразил. Все вы поднялись в знак почтения ко мне. Но он как сидел, так и сидел. Шанкар Бхагаван, выдающийся среди Вайшнавов. Но тот думал, что он превосходит Шанкара. Так же, как это было в случае с Хирани Кашипу и Прохлад Махараджем. Хирани Кашипу думал, я отец, отец, я старше Прохлада этого мальчишки, кто он такой? Но в действительности он тем самым совершал колоссальную ошибку. Он не осознавал, что да, в настоящий момент этот, он предстал перед ним как его сын, но в то же время он является его гуру, гуру к лотосным стопам, к которому он должен припасть. Материалист. Он управляет материальным миром. Из этого он возгордился. Ему дан, был дан пост того, кто возглавляет все праджа, всех Праджапати. И таким образом он думал о себе как о великом. О великом человеке. Поэтому он так. Оскорбил Шанкар-Бхагаван, но тем не менее Шанкар-Бхагаван ни слова не сказал в ответ. Он молчал. Но когда ситуация слишком накалилась, он просто ушел. Подумав, что, что я могу сделать, как я могу исправить ситуацию. Но Бригу и Нандия, Бригу сказал, «Проклял». Он сказал, «Те, кто будут следовать Шанкару, станут бессердечными». Когда Бригу Махарадж так проклял, дал такое проклятие, это нельзя было никак нельзя называть вайшнавским поведением. Конечно же, преданные не будут поклоняться Шивджи, который проявляет свою вторую Сварупу, которая предназначена для того, чтобы ввести в заблуждение непреданных. Вы должны понять, что Сада Шива относится к Вайкун Хататве, и его никакие материальные проклятия коснуться не могут. Примером этому может послужить следующий случай. Как мы знаем, наш Нараджи Махарадж также был проклят Дакши Праджапати. Он сказал, «Ты нигде не сможешь задержаться надолго. Ты будешь постоянно скитаться, путешествовать». Но если вы сейчас откроете Бхагаву, там я покажу вам, что в 11 главе, в 10 главе, говорится, что Нараджи Мухарадж решил остаться в Дхаракадхаме для того, чтобы наблюдать за играми Кришны. Но к этому времени он уже получил проклятие. Но, как мы знаем, Дварака не является материальным местом. Она не зашла с Галука Вриндавана, она трансцендентна. Нараджа хотел остаться там навечно, для того, чтобы постоянно наблюдать игры Кришны. И он смог это сделать. И никакого, никакое проклятие не смогло помешать ему. Поскольку проклятие было материально, а обитель, где он хотел остаться, трансцендентный. Кого может проклять? То есть Бригумуни проклял тех, кто следует Шан Шанкар-бхагавану, имеется в виду тех, кто не следует его Вайкунхататве, его образу Шад Садашивы. Конечно же, Бригумуни не является... Брикумуни не с трансцендентного мира, он и все планеты, которые находятся до Брамалоки, принадлежат к материальному миру. Да, возможно, там живут более развитые личности, тем не менее, до Брамалоки все это материально. Именно поэтому вайшнавы совершенно не заинтересованы посещать их. Они хотят пересечь Вироджу и войти в трансцендентный мир Вайкундия. Итак, хоть Бригу Махараджи проклял, он не относится к трансцендентному миру, соответственно, его проклятие материально. Как сегодня мы говорили. А Абрихат Бхагаватамритя. Почему бы, когда Гопку Мари предлагали остаться и поклоняться Вишну, проводить яги, он, он говорил, как, как я, если я сосредоточусь на яге, как я смогу повторить джапу? Ведь 64 вида баджана, 64 разновидности преданного служения, и главные из них 9 первых 9 процессов. Но все они входят в нам баджан, то есть нам баджан. содержит в себе все виды предного служения. Именно поэтому чистопреданный не стремится путешествовать и куда-то ехать. Потом ему не нужно никуда идти для того, чтобы что-то, для того, чтобы, поскольку он созерцает все внутри себя, он видит игры Господа, он наблюдает, имеет прямое видение игр Господа, не как во сне, а напрямую в реальности. Сидя здесь, он может видеть Джаганатха. Как только он пожелает этого, Джаганатха предстает, то есть его, перед его глазами, и он видит его. И он в любой момент может оказаться в любой истхам. Поэтому Гоп Кумар не захотел становиться Махарише. То есть они ему говорили, что ты таким же, как мы, станешь, тоже махариша. Оставайся с нами, поклоняйся. Он сказал: лучше мне оставаться вайши и из мисс вриндавана. А что мне вот это становиться браманом? Для чего мне это? Я лучше буду падшим, как и есть, как, как был. Чистые преданные всегда хотят избавить себя от общения с глупцами, с теми, кто не заинтересован в чистом преданном служении. Во Вриндаване, на Радхакунде, живет один садо, который очень любит Шилу Прабхупаду, и наш Гуру Мухрэш писал о нем. Его зовут Ананда Гапал. Он знает веданту, и меня он даже любил многие... Я ему что-то приносил, а он не принимал, говорил, вот тем дай, дай им, им, дай им понеси, там Гасая, Они говорят, Руганога, Рупанога, Бхакти. Я-то ничто из себя не представляю, но вот они там на такие высокие темы разговаривают. То есть он тем самым хотел отвести от себя неискренних, обмануть Итак, Адвай Тагасай является нашим Садашивой. Он вечно находится в трансцендентном мире, Байкун Хаджагат. Как я уже много раз говорил, Тот, кто... Шанкар Бхагаван заботится о материальном творении. Как мы знаем, для того, чтобы что-то сотворить, необходимы предметы, необходимые составляющие этого. И все это предоставляет Адвайта Гасай. помощью мая. Итак, если, то есть, с этой точки зрения, если мы посмотрим, Шанкар, Бхагаван Махаши и Парвати является отцом и матерью этого творения. Он не отличен от Махавишну, Сада Он проявляет по желанию Господа этот материальный мир. Когда Бхагаван бросил свой взгляд, на Майадеве в ее лоно вошли дживы, все дживы, а Шанкар предоставил все а, составляющие этого творения. А во время разрушения этого мира все войдет вновь в свое первоначальное состояние. Как я приводил пример с пауком, вначале он выпускает из себя нить, из которой плетет сеть, а затем вбирает ее назад. Итак, все изошло от Махавишну, от Шанкара Бхагавана, а во время разрушения этого мира войдет назад в него, в Садашиву. Но в тонкой форме. Как вы можете помнить, однажды я говорил о том, что Я приводил пример из физики о том, что все творение может принять форму пылинки и войти в Махавишну. По желанию Бхагавана Шив же творит создает творение, затем он заботится, поддерживает его. И действительно, такие противоречия в Шивджи вводят в заблуждение. Предположим, какой-нибудь полицейский является великим Вайшнамом. То есть <laughs> великий Вайшнав обязан. Нести пост, нести, служить в, в полиции. Он обязан носить э, оружие, носить одежду полицейского. И взглянув на него, он, у него не ни, ни тиллака, ничего. И можно подумать, что это обычный материалист. Как, как понять, что он вашнав? Но он просто на службе. Точно так же, судья может быть судьей. Имеется в виду исполнять служение судьи, работать как судья. И он должен выносить. Приговоры. Он не может э, сказать, «О, я, я же преданный, как, как я могу кого-то осудить?» Но нет, когда ты занимаешь пост судьи, ты обязан исполнять... Ты должен исполнять свои обязанности. Итак, Шанкар-бхагаван является великим вайшнавом, но он обязан выносить должные наказания всем нам это его обязанность, ведь он управляющий этим миром. Как случай, произошедший 10-12 лет назад в Кедранадхе было разрушено абсолютно все, тысячи людей погибли, все было разрушено, один лишь храм. Шанкар Бхагавана остался. Все было сметено земле. И те, кто были там, они говорили, мы не понимаем, как подобное возможно. Там всего одно облачко было, но столько воды, столько дождя, как будто бы река рухнула на это место. И это было наказание, вынесенное Шанкар-бхагаваном, поскольку это место было уже слишком осквернено. Люди стали наслаждаться Кедранаткшетрой. Это священная обитель, которая находится высоко в Гималаях. Они приносили туда спиртное, пили, там наслаждались. И Шанкар Бхагаван вынес такое жестокое наказание. Шанкар Бхагаван является управляющим этого мира. Вишну сотворяет. Брама сотворяет. Шанкар. Поддерживает, простите, Вишну поддерживает, а Шанкар разрушает. Но Шанкар Бхагаван не говорит, что «Я же Шнав, как я могу разрушить этот мир?» Нет, он исполняет свои обязанности. Никто не может пренебречь наставлениями Бхагавана. И именно такие, такие наставления, такие обязанности, возложены Господом на Шевджи, Капила Муни говорит маме своей маме: Сурья Сурья, дает, сурья светит солнце, светит, а, дождь идет, то есть все это по моим наставлениям. Происходит все, что идет дождь, и так далее. Все это происходит, потому что я дал такие наставления, распоряжения, чтобы все это осуществлялось. Лишь Шанкар Бхагавану разрешено войти в Расалилу, и никому, кроме него. После того, как он принял омовение в манасароваре он вошел в... То есть он хотел принять участие в танце раса, но Лалита раскусила его и так или иначе он смог наблюдать, не принимать, а наблюдать за танцем раса. Порой мы видим, как демоны совершают баджаны, и Бхагаван благословляет их. А, простите, Шанкар, Бхагаван благословляет их. Почему? Почему такое происходит? Если отсутствует негативное проявление, мы не можем понять значение позитивных. шанкар Бхагава молит Господа о служении. Пожалуйста, дай мне служение, если ты доволен мной. Дай мне какое-то служение тебе. И Шанкар Бага... у Шанкар Бхагавана есть служение повсюду, в Мадхуре. Он известен как Рангешвар, Тхамешвар. То есть он защищает Мадхуру. Если вы отправитесь в Арису в там находится Буванешвар. И Шивджи, как бы, Ванешвар присматривает за Пурушоттамакшетрой. То есть повсюду находится Шивджи, даже здесь, в, Бхакти... в Бхажинку Тире Бхактионатакура, установлен Нандишвар Махадев. Есть, мой Гуру Махаршмадва, Госвами Махараш, установил Шив Мандир на входе в, в начале Майпура. Без, без Шибжида такого мы слепы. Я видел, как Гуру Махарадж принимал Чаранабритуш сада Шива. Я тоже принимал, но люди преданные говорят, не, не не пейте, в ад пойдете. Это глупость, это неправильное понимание. Шанкар Бхагаван обладает такой глубокой любовью, что даже что даже выпив яд, яд не прошел внутрь Шивджи, он дошел лишь до его горла и остановился там, поскольку он не пустил его дальше, потому что в его сердце дальше находился Господь. И за этого яда Шивджи принял голубой цвет. Его кожа стала голубой. Так или иначе, все сотворено Кришной. Все, что не делается, все делается по распоряжению Кришны. Шанкар-Бхагаван давал благословение определенным демонам, и благодаря этому разворачивались интереснейшие игры, игры Господа. Итак, без плохого мы не поймем значения хорошего. И плохое необходимо. Большинство демонов поклоняются Шанкаре или Браме. Ведь для того, чтобы, чтобы быть демоном в действительности, нужно какое-то э, поддержание его демоничности, поскольку можно быть сегодня демоном, а завтра стать Вайшнавом. Как это было с Раваной? На самом деле Равана изначальный э, житель Вайкунхи со своим братом, он не зашел сюда, как... Прежде они были джаи-виджанин, но если бы не было раваны, как бы осуществились все эти интереснейшие игры? Если нет вора, нет смысла в существовании полицейского. Полицейские ходили бы, как обычные люди, им даже не нужно было бы оружие. Если бы не было преступников, не было бы смысла в судах, судьях, адвокатах. Так разнообразие необходимо. Необходимо плохое и хорошее. Итак, Ш... Шанкар исполняет обязанности, возложенные на него Шри Кришной. И он действует как полицейский, который присматривает за этими мирами, и в конце концов разрушает его. Это творение исходит от Бхагавана. Если тут присутствуют какие-то демоны, как Калия, к примеру, он Сказал Бхагавану, я же твое творение, ты ж меня создал. Я же нахожусь в твоем творении. Да, я может быть такой грязный по природе. Веду себя как негодяй. Но я твое творение. И все ракшасы, все демоны, все они находятся в творении Господа. И таким образом он заботится даже о них. Как, когда у женщины рождается ребенок инвалид, она выражает ему больше, больше внимания, уделяет ему, потому что он знает, что он сам не может о себе позаботиться. There, no? also creation, no? also so, Итак, Бхагаван через Шанкару через шибджи поддерживает своих uh, вс, вс, вс, всех живых существ, и в том числе демонов. Итак, Шанкарт очень сокровенно удивительно, поразительно, если вы осознаете Шанкар Татву, вы никогда не забудете о Господе. Если вы почитаете Бхагаватам, на каждом шагу упоминается Шанкар Бхагаван, то, как он дает наставление. Нараджи Махарадж вновь и вновь дает наставление. Ачаран. Нарады открыт, God. но Ачаран Шивджи, Шанкар-бхагавана, сокровенен. Что такое чистота в подлинном понимании этого слова? Это присутствие Господа в нашем сердце, постоянное. Чистота — это не значит принять омовение, постоянно принимать омовение и одевать чистые одежды. И такая чистота присуща Шанкар-Бхагавану. Подлинная чистота. Может быть, весь мир отбросит вас, но я приму вас как чистого, когда я увижу, что вы постоянно памятуете обогованием. Аповитрова, повитрова, чистота и... И ее отсутствие зависит от одного, чистота и грязь. В какой бы ситуации вы ни находились, все, вы, наличие чистоты зависит от одного обстоятельства, помните ли вы о Господе или нет. Тот, кто о нем помнит, чист. Если вы постоянно по пять раз на дню принимаете омовение, это еще не говорит о том, что вы чисты. Наш... Рупа написал один замечательный киртан о Шанкар-бхагаване, где упоминается Шанкар-бхагаван. Шанкар Бхагаван Брама, Бхагаван умышленно принимает три формы. Сейчас уже нет времени говорить об этом подробно. А Шанкар я не смог подробно рассказать, поскольку она очень и очень глубока. Нити Шастра, you know. говорит, если вы хотите найти... Драгоценность, нужно ли искать ее в испражнениях? Ее можно найти в испражнениях. Можно найти даже в испражнениях. Поскольку, она, поскольку алмаз не оскверняется. Да, Шанкар Бхагаван живет в крематориях. Тем не менее, он всегда находится на Вайкунтхе, где бы ни жил чистый преданный, это место превращается в Вайкунтху. Мы не имеем права говорить, что Шанкар Бхагаван не чист, что он грязный. Не поклонившись Шанкара Бхагавану, я даже не пью. Этому обучил меня Шила, мой Грумхара Хараш, Шила Пури Гасвай Махарадж. После Аника я каждый день поклоняюсь Шивджи. Я не пью и не ем до того, как не поклонюсь ему, потому что я знаю, без его милости я не обрету Бхакти. В Хари -бхакти четко сказано. «Шиваратри – очень важный день». Да, материалисты по-своему соблюдают его. следуют Шиваратри, как демоны. Но сегодня я очень рано встал и предложил воду, Божеству Шивджи, а затем только потом пошел, раска... татар, да, татар, давал татар, Харикатхон. Пайшка Мана Миджатасамху, Уранана, Трирам Багутан, Яй Ки.